Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами будем готовить молочную сеть. Рецепты я взяла из вот такой вот книги, я думаю, вы все ее знаете, это книга о вкусной и здоровой пище со времен СССР. Рецепты я беру в оригинале, только лишь немножко уменьшаю количество ингредиентов, потому что здесь, например, нам требуется 4 стакана молока, мы с мужем живем вдвоем, поэтому я сделаю всего из 2 стаканов молока, а в остальном все будет то же самое. Нам понадобится 400 мл молока, сахар по вкусу я возьму 2 столовых ложки, ванильный сахар и 2 столовых ложки кукурузного крахмала. Если вдруг кукурузного крахмала у вас нет, можно заменить на картофельный. Они немножко отличаются по своим свойствам, но точнее нет, свойства у них одинаковые, но вот а, текстура готового блюда будет получаться немножко разная. Поэтому обычно в десерты добавляют кукурузный крахмал. А в какие-то другие блюда, которые требуются загустить, ну, например, там соусы, добавляют картофель. Но в книге "Вкусные здоровые пищи" написано, что можно использовать и тот и другой вид крахмала. Мы с вами берем ковшик или кастрюльку, берем молоко и наливаем холодное молоко в ковшик, оставляем примерно 100 мл, Его пока что не используем. Дальше насыпаем в молоко обычный сахар и вот такой вот ванильный сахар. Если у вас есть ванильный эссенция, такая жидкая, можно капнуть ее. Можно ванильный сахар вообще не добавлять или добавить уже в конце, когда наш кисель будет готов. Теперь мы все это перемешиваем и ставим на плиту. Варим молоко до закипания на среднем огне. молоко довели до кипения теперь мы берем остатки молока вот эти 100 мл, которые у нас остались оно холодное кладем туда кукурузный крахмал и перемешиваем вилочкой Теперь возвращаемся к нашему горячему молоку, оно у нас стоит на низком огне, тонкой струйкой наливаем молоко с крахмалом, постоянно помешиваем и варим примерно 5 минут. смотрите через пять минут, какая консистенция киселя у нас получилась. Теперь кисель нужно разложить, точнее, разлить по чашкам или по креманкам, вот как у меня, и охладить. Охлаждаем при комнатной температуре, в принципе, он уже хорошо застынет. Если хотите похолоднее, можно после того, как остынет до комнатной температуры, поставить в холодильник, чтобы холодильник у нас не ломался. И еще один нюанс по консистенции киселя. Многие привыкли именно пить кисель, но вообще в некоторых рецептах, точнее в некоторых его вариантах, кисель накладывается именно в тарелке. и есть его нужно ложкой. Если вы заинтересуетесь историей русской кухни, вы увидите то, что даже в разных произведениях литературных кисель именно ели, а не пили. Здесь все зависит от вашего вкуса. Вы можете положить крахмал поменьше, тогда кисель можно налить в чашке и пить, как вам привычно. А можно сделать из киселя такой вот пудинг, вкусный десерт и есть его ложкой. Друзья, посмотрите, какой класс у нас получился кисель. Правда, я положила много крахмала, я специально хотела, чтобы он был густой. Поэтому мой кисель больше похож на десерт. Но это хорошо. Давайте попробуем. Очень вкусно. У меня только один вопрос. Почему я раньше его не готовила? Я сейчас пойду сварю еще из целого литра молока точно такой же кисель. Рецепт просто очень классный. Мне вообще кажется, что в этой книге много рецептов, которые отлично подходят к... И вообще кажется, что в этой книге много рецептов, которые отлично вписываются в современную кухню. Хотя книга это советская. Поэтому, если вам этот рецепт молочного учителя понравился, ставьте лайки, готовьте. Пишите в комментариях ваши отзывы и обязательно подписывайтесь на мой канал. Пока!